А что это за слово вы все время произносите? Шарман? Да, да так говорила моя бабушка. Кажется, это по-французски. А может, по-японски? <-французски>. are someone